Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной элегантный бантик из атласных лент шириной в 2,5 см. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я использовала ленты двух оттенков. Из них я отре сделала отрезки. 15 сантиметров и по два отрезка каждого цвета и два отрезка длиной в 26 сантиметров срезы отрезков обязательно нужно обработать огнем зажигалки или свечи затем я Беру два отрезка, накладываю их изнанка к изнанке, потом сгибаю таким образом, чтобы нижний отрезок, нижний край одной из сторон выходил на 2 сантиметра вперед. Теперь получившийся правый нижний угол я оплавляю огнем зажигалки таким образом. Делаем закрепочку. Здесь у меня правый угол обработан. А вот на следующей детали я буду оплавлять левый угол. Опять складываю ленты, как в первом случае. Нижний край выступает на два сантиметра вперед. И теперь вот этот левый уголок я оплавляю огнем. Теперь будем заготавливать верхний бантик. Большую часть отрезка подворачиваю вниз и левый верхний угол приставляю к нижнему правому углу. Теперь меньший отрезок тоже подворачиваю точно так же и верхний левый угол совмещаю с правым нижним. Получается у меня вот такая деталь, ее я скрепляю канцелярским зажимом. Беру следующую деталь, теперь правый верхний угол подворачиваю к нижнему левому. И меньший отрезок точно так же совмещаю срезы и закрепляю зажимом. деталь выглядит с обратной стороны а так с лицевой теперь я возьму иголку с ниткой и буду сшивать детали здесь нужно обязательно захватить уголочек и теперь иголочкой делаю 6 уколов И получается половинка верхнего банта. Здесь я хорошо закрепляю нитку. При необходимости нужно оплавить растрепавшиеся ниточки. И половинка бантика у нас готова. делаю со второй половинкой теперь можно их оставить нижним бантиком. Здесь тоже отрезки складываю изнанка к изнанке. Выравниваю срезы и края и отмечаю центр. Теперь мне нужен центр или середина края ленты. Складываю ленту вдоль пополам и слегка оплавляю огнем. Можно, конечно, использовать булавки, но это проще и быстрее. Теперь я буду делать лепесток банта. Отворачиваю от себя один раз и второй раз. Совмещаю центр с центром скалываю булавочкой и опять лента от себя один раз и второй раз от себя и опять помещаю отрезок на центр В итоге получается вот такая восьмерка. Теперь по центральной линии я прошью ее, эту деталь. И получается у меня три складочки в центре закрепим ниточку и нижний бантик у нас собран для оформления серединки я беру ленту 10 сантиметров отрезок шину, здесь кусочек длиной 3,5 см, а по ширине я взяла 3 полосочки. Теперь срезы я обрабатываю огнем, чтобы все было аккуратно и буду это использовать для украшения серединки. Ленту складываю вдоль пополам и оплавляю только один край. Второй не нужно, потому что все равно он будет обрезаться. Теперь Части верхнего банта я сшивать не буду, а приклею их прямо на нижний бант горячим клеем. При этом от центра я отступаю примерно 2 миллиметра. И вот здесь будет приклеен второй бантик, часть бантика. Ну вот. Теперь можно и нужно приклеить зажим для волос. Я беру зажим длиной в 4 сантиметра. Наношу клей горячий. И приклеиваю с изнаночной стороны. Теперь от центра я буду приклеивать ленту. Она у нас уже заготовлена. Пропущу ленту под зажимом. Вот так. И еще раз обверну для плотности, чтобы серединка красиво смотрелась. Здесь уже обрежем ленту лишнюю. Обработаю огнем. Подклею ее горячим клеем. Теперь можно расправить все крылышки банта. Это Несложно сделать, потому что клей я наносила только в одном месте, если вы обратили на это внимание. Ну и теперь приклеим шину. Можно использовать любую красивую серединку, какая у вас только найдется. И будет очень красиво. Вот и готов элегантный, очень милый бантик. Я благодарю вас за просмотр, за комментарии, которые вы оставите под этим видео. Я желаю вам творческого настроения и красивых бантиков. С вами была Ирина и до новых встреч!